Что пришел конец света, ты попробовал это. Когда ты думал, что счастье там где-то, ты попробовал это. Для расслабления, когда мало было сигареты, ты попробовал это. И за тобой придет свет. Я, я. делать нечего, жизнь на перекос пошла. Отвернулись, друзья, девушка ушла. Охота обо всем забыть Куришь сигареты одну за другой Но толку от них нету В глотку не лезет водка Уже в стакане Надо за травой срочно съездить на яму Отправился, купил там эту аношу Уже забиваешь папироску одну Подносишь зажигалку, втягиваешь дым Уже скурил штакет Ты обо всем забыл Уснул, проснулся, опять вспомнил обо всем себе говоришь, давай опять забьем Не хочется думать об этих проблемах О предательстве, изменах и переменах Которые сейчас в твоей душе происходят Тяжелые мысли в голове твоей бродят От этого с каждым днем тяжелее живется Надо снова покурить траву, спокойствие вернется С этими мыслями просыпаясь каждый день Ты снова куришь, дурь, уходишь в тень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 ты к барыге, не находишь себе места Он предлагает тебе посильнее средства героин Белый порошок, попробуй, друг, шприц, зажигалка, ложка И на руку жгут пускаешь по ветам дури Каждая клетка мозга получает от твоего тела просьбу расслабление какого не было ни разу. Расплываешься в экстазе, благодаря заразе, она теперь навсегда в твоем организме. Она даст тебе знак, как спазм при оргазме. Один раз, второй раз, на третий раз ты понял, ты не хочешь, но организм гонится в погоне. За двоикратым кайфом башка уже гонит. Деньги кончились, а тело сильно ломит. Сжимаешься, как червь на крючке у рыбака. Ты гей-мовер, твоя закончилась игра.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 Нет, нет, нет, нет, нет. Скажи, нет, нет, нет, нет, нет, она шаша, скажи, нет, нет, нет, нет, нет, героинаркота, наша, скажи, нет, да, нет, да.